Приветствую вас, друзья мои, снова на связи Сапыч, по-прежнему нахожусь в Таиланде, поэтому пусть звуки природы вас не смущают. Мой замечательный микрофон должен все исправить. То, что я сейчас расскажу, возможно, некоторых из вас огорчит, но вы должны это знать, прежде чем будете искать себе какие-то заработки. Потому что в противном случае так и будете перебирать курсы и тратить время впустую. Первый важный момент. Заработать хорошие деньги удаленно вы можете и без интернета. Я в интернете с 2012 года и точно скажу вам, что это не для каждого занятия. То есть интернет постоянно меняется. Это очень огромный мир. Где-то на другом конце интернета изменилась какая-то мелкая функция, а у вас теряется доход, который вы долго настраивали. Все. И вы не, не знаете, почему так произошло. И вас об этом никто не предупредит, естественно, да? потому что, ну, а кто же знал-то, как бы, ну, такая ерунда. Вот это в интернете сплошь и рядом. Поэтому первый момент – заработать вы можете и без интернета. Интернет – это очень специфическая среда, и для этого тоже нужно иметь какие-то внутренние наклонности. Есть ли они у вас? Напомню, что вам прежде всего нужен заработок, а не какие-то подвиги ежедневные и головная боль. Правильно? Поэтому этот курс уникален тем, что помимо интернет-заработков, мы вам расскажем еще и о том, как вы можете заработать в реальной жизни. Потому что это может для кого-то, это может оказаться намного проще, легче и быстрее, чем интернет. И таким образом, после прохождения этого курса у вас появятся варианты, вы сможете сами уже выбирать, где вам заработать, в реальной жизни или в интернете, да? то есть, а может быть и там, и там. Это первый момент. Второй момент. Для заработка нам всегда нужен товар, да? на чем мы будем зарабатывать. Никто не будет платить нам деньги просто так, ни за что, да еще и на полном автомате, да, это, это сказки, собственно говоря. Поэтому для заработка хороших денег, природа со мной согласна, поэтому для заработка хороших денег нужен какой-то товар. Деньги хоть в интернете, хоть в реальной жизни нам не платят ни за что, мы должны всегда что-то дать взамен, да, какую-то ценность. Деньги в обмен на что-то. Обычно так всегда, да? Хорошая новость заключается в том, что мы нашли товар, который легко и быстро собрать. Это можно сделать только лишь при помощи телефона. Ноутбук вам, в общем-то, не обязателен, но если есть, то окей. Делать мы будем это совершенно без вложений. да? Мы будем пользоваться приложениями бесплатными, мы будем пользоваться готовыми уже материалами. Этот товар дорого стоит и на этот товар очень легко найти покупателя. Эту систему заработка создал для себя мой друг. Виталий Жидких. Его доход позволяет ему путешествовать. В данный момент они живут в Турции. Познакомились мы с ним в Таиланде, да? потом они вот переехали в Турцию. Сейчас они собираются на, на Бали. Может быть, я к ним чуть позже присоединюсь. И все эти несколько лет жизни на курортах ему обеспечивает его заработок, который мы осветили вам в этом обучающем курсе. Буквально за полчаса вы можете на своем телефоне, абсолютно без вложений, используя готовые материалы, собрать товар, который потом легко продать за несколько тысяч рублей, и потратив на это пару часов поначалу, потом пойдет быстрее. Это доказывают, кстати, и наши ученики. Видали, с недавнего времени стал обучать этой системе своих подписчиков, и его ученики стали показывать результаты. И некоторые из них смогли заработать первые деньги буквально за несколько часов в, ходе, уже в процессе прохождения курса. Мы расскажем вам, как они это сделали, покажем успешные примеры, будем разбирать успешные примеры, чтобы вы тоже могли повторить все то же самое, использовать все те же самые фишки и приемы и повторить все то же самое. В тестовой группе у нас были как молодые люди, так и пенсионеры, поэтому разницы по возрасту особо нет, особой разницы между их доходами мы не заметили. Поэтому курс подойдет любому возрасту. Информация в курсе изложена поэтапно от простого к сложному, все разжевано, все показано, все объяснено простым языком и красиво оформлено. Все в наших лучших традициях, собственно говоря. И уверяю вас, ценность этого курса намного больше его стоимости. Потому что вместо однодневных каких-то сомнительных методик мы научим вас вполне реальному навыку, который вы сможете монетизировать. Хоть здесь, хоть в интернете. Поэтому, если вам нужен простой, понятный и стабильный доход, который можно сделать без вложений и только лишь при помощи вашего телефона, мы ждем вас в нашем обучающем курсе, который специально для вас и сделали. После оплаты вам придет ссылка на ваш личный кабинет в мою онлайн-школу. Вы можете будете сразу приступить к обучению. Если остались или наоборот, если возникли, может быть, какие-то вопросы, то их вы можете легко задать мне на почту или по контактам, указанным в чатах. До встречи в нашем обучающем курсе, все обязательно получится, старались для вас, увидимся в наших уроках.